Дорогие друзья, ну все хорошо, вот таких компаний бывает много. Мы находимся сейчас в конгресс-центре, и когда я поднимался, смотрю, там одни проводят презентацию, вторые, третьи, много разных компаний, и все куда-то нас зовут. Есть такое? Да. А тогда почему автоклуб -то? Почему именно эта организация не другая? Чем мы отличаемся? Вот сейчас мы будем поговорить про красоту и здоровье. Скажите, а что, не, нет в мире или в стране наших косметических компаний? Есть? Есть ли компании, которые продают продукты, БАДы, спортивное питание? Есть. А почему тогда автоклуб? Как вы думаете? Самое интересное, вот ключевое, чем мы отличаемся, в отличие от всех организаций, абсолютно от всех, везде есть хозяева, которые продвигают свою продукцию и навязывают ее. Клуб – это мы с вами. Вот здесь вы нас представили как руководителей. На самом деле мы избранные руководители. Кем? Народом? Вами? Устраивает, как мы управляем? Ну, наверное, устраивает, потому что мы каждый год проводим собрания и подтверждаем статус, и меня каждый раз переизбирает на эту должность. Кстати, здесь, здесь сейчас в зале находятся два вице-президента. Один из них Инна Ворона, она далеко у вас спряталась, смотрите, вот в красном пиджаке, видите? Вице-президент компании. И рядом со мной находится второй вице-президент Александр Семенов. Обратите внимание. А еще в иерархии управления есть муниципальное образование, как Москва. Да? И здесь есть у нас местный совет, управленческая структура. Представителем совета города Москвы является Семена Татьяна. Вот она. Вот, это и власть, это и есть власть на местах. Поэтому единственная компания, подчеркиваю, мы сделали очень интересный такой ход конем. Он очень необычный. Такое, Я когда говорю, что нас невозможно повторить или скопировать, такое никто никогда не сделает. Представляете, автоклуб на самом начале, в момент организации отдал людям власти деньги. Подчеркиваю, отдали сразу власть и все деньги людям отдали. Вот поэтому мы не боимся, что появляется организация, которая а ля автоклуб, что-то такое делают. Но я сразу вижу, что там есть хозяева, которые под себя гребут и жадничать не отдают людям ничего, не ни власть, ни деньги. Здесь получается управление полностью на местах. Именно поэтому, смотрите, все, что делается в автоклубе, мы делаем прежде всего для себя любимых. Но мы такие же, как и вы. Если мы делаем бизнес-план какой-то или закручиваем бизнес, он максимально эффективен, потому что прежде всего для себя, о себе думаем. А мы такие же, как вы, на том же поле зарабатываем. Дальше. Если мы говорим о каких-то препаратах, о каких-то лекарственных препаратах или биологических препаратах, или косметике, прежде всего мы изучаем, насколько они интересны. Нам интересны только российские производители. но это понятно, почему. Нам интересно, например, чтобы это был какой-то эксклюзив. Следующее. Мы изучаем их эффективность, соответствие сертификаты соответствия качества. Потом дальше. На себе это пробуем, и если нам это нравится, мы это внедряем. Обязательно Юру попросим и его команду, чтобы они рассказали, сколько предложений сыпется сейчас в, наш, в нашу вот Академию Красоты и Здоровья. И Конечно. не только сюда, автоклуб настолько интересен всем предпринимателям. И Евгений показал, что предприниматели к нам подключились уже, у нас подключилось 11 тысяч. Вы не представляете, сколько мы фильтруем еще, отказываемся от, от предложений. То есть что нас не устраивает? Нас всегда интересует максимальное качество и максимально сниженная цена. Именно поэтому вот сегодня будем говорить про препараты. Прежде всего, мы изучали их со, со стороны эффективности, потому что, чтобы это было дешевле, чем на рынке, и более качественно, и поэтому вот, вот так мы работаем. Поэтому автоклуб. Автоклуб – это мы с вами, и этим мы отличаемся. И если мы говорим сейчас о бизнесе, вот давайте подумаем. Бизнесмены есть в зале, которые занимались или занимаются бизнесом? Поднимите руку. Занимались или занимаются? Хорошо. Кого-то еще интересует возможность заниматься бизнесом? Конечно, интересует. Почему бизнес? Да потому, что устроиться по найму на работу сложно. Конечно, есть люди, которые зарабатывают большие деньги, но чаще всего эти места заняты и трудно устроиться туда. Есть ли какие-то другие возможности, индивидуально например, заниматься индивидуальным бизнесом? Есть, конечно. Но опять же нужно высококлассным специалистам, а рынок очень конкурентен, трудно что-то придумать. Вот получается, что если, если заниматься бизнесом, то бизнес должен быть максимально эффективным. А эффективным, кто занимался, знает, будет только тогда, когда ты первый на рынке. Тогда минимум конкурентов, либо их нет, но ты предлагаешь то, что нужно людям, и это на расхват. Грубо говоря, давайте подумаем теоретически, представьте себе, что мы с вами производим, мы все хозяева некой фирмы мы производим хлеб в Москве, и больше никто не производит, и мы его продаем. Ну пусть маржа будет маленькая, 5% зарабатываем с оборота. Как вы думаете, много заработаемое? Как нет, мы мультимиллионеры, каждый из вас мультимиллионер. В долларовом выражении. Вы что, на хлебе каждый день люди... Понимаете, только мы, только мы продаем, конкурентов нет. Хлеб нужен каждый день всем, и по три раза в день едят еще, и плюс съели, снова покупают. Ну, понятно же, да? Поэтому, и вдумайтесь, ну 20 миллионов в Москве живущих. Ну каждый по, на хлебе там по 100 рублей потратил, умножаем 20 миллионов, еще два нуля прибавили. Поняли, сколько? Ну, ну вот, это каждый день все это. Если 5% взять с этого оборота, представляете, каждый из вас мультимиллионер долларов на колориенте. Почему? Мы первые на рынке, это нужно всегда, это востребованный продукт. Я сейчас говорил не про хлеб, я сейчас говорил про автоклуб. Понятно? Вот то же самое сейчас мы делаем в автоклубе. Мы хозяева, мы делаем, конкурентов нет, а масштабы просто потрясают. Предложений, возможности сыпется. Наши программисты, вы видите, они уже с петлей на шее бегают. И реально, потому не что. Спят. что вот, не спят, не едят, потому что вот буквально вчера была встреча с крупными предпринимателями Москвы. Предложение чумовое, мы звоним программистам, они говорят, опять, О, Господи, у нас уже столько заданий, мы захлебнулись. А уже подключились. На нас работают программисты в России, в разных городов. Работают программисты из ближнего зарубежья и из Германии, и из Штатов. Программисты работают на автоклуб. Представляете, насколько мощная команда и не успевают. В общем, все создается для того, чтобы было все максимально эффективно. Теперь дальше. Я увидел, руки были приглашенных. Я не знаю, зачем вы пришли. Кому-то интересует продукция красоты и здоровья. Это очень хорошо. Это правильно вы пришли. Но главное, вы поймите, что э, все здесь нацелено на целый комплекс предоставления услуг в компании. Мы же люди, смотрите. Мы же, вот смотрите, мы живем, когда в жизни. И я представляю, я живу, и я только думаю о том, чтобы у меня были только пищевые добавки какие-то там препараты, чтобы ухаживать за собой, да, и больше мне ничего не в жизни не надо, так что ли? Ну жизнь же многогранна. Скажите, а зарабатывать деньги надо? А если рядом будет возможность, чтобы вот благодаря обучению, поддержке, сопровождению, помощи команды, ты смог быстро освоить новую профессию и очень-очень эффективную, которая востребована вообще в любой сфере. Работа с кадрами, управление кадрами, то есть мы учим людей на директоров. Нормальная профессия быть директором? Конечно, хорошая. А директорам хорошо платят? Ну, как бы неплохо. Дорогие друзья, вот смотрите, те приглашенные, которые пришли сюда, когда Евгений сказал, что вы сделали правильный выбор, это очень хорошо, это правильно. Знаете, мы как мы ориентируем людей на наш автоклуб? Прежде всего мы говорим. Суперкомпания, много необычного, и в этом проблема развития продвижения в Такуру, Потому что людям непонятно, как так все отдать. И власти деньги. Так же не бывает. Но не бывает так. Мы всегда говорим, не торопитесь принимать решения и не верьте никому, в том числе и мне, и Евгению. Не верьте. Реально? Лучше все проверить. Именно поэтому мы сейчас делаем еще очередной ход конем. Мы сейчас с программистами прорабатываем вообще бесплатную регистрацию. Вот все, которые здесь пришли, вы анкеты все заполнили на входе? И там что странные какие-то вещи, какие-то логины надо было придумать, да? Знаете, почту указать. Все указали почту? Почту не, не спросили вашу? не спросили перед Новенькие. Новенькие, приглашенные. Приглашенные не спросил что ли никто? Спросили, указали. Все сделали, ну вот. То есть мы обязательно после этого, чтобы не тратить время, всех вас бесплатно зарегистрировали. Хорошо? Скажите, если вам что-то предлагают и денег не требуют, а взамен что-то дают, страшно это? Это опасно, нет? Нет, это очень опасно. Вас затягивают в сети. Вами манипулируют. Мы очень хотим, мы манипулируем вами. Мы хотим, чтобы вы были богатыми. Мы хотим, чтобы вы экономили семейный бюджет. Чтобы вы, вы через это постепенно изучали и на себе попробовали, как это действует, и тогда будет все понятно. Ага. Что-то что же не так еще. Зеленый. Монитор. Все видно, видно, все хорошо. Вот смотрите, смотрите, смотрите, внимание. Вот один из наших пользователей сейчас, имя не называем, смотрите, на счету сейчас. В Чем отличается для приглашенных, чем отличается то, что мы делаем в автоклубе? Все в реальном времени... Все можно контролировать, все под вашим контролем. То, что говорил Евгений, вы можете все контролировать. Отличие, например, нашего бизнеса, что он под вашим контролем. Абсолютно все. Второе, отличие наших инвестиций, что инвестиции под общим контролем клуба и под вашим контролем будут. Тоже отличительная особенность. То есть, если вам предлагают куда-то разместить свои средства, и там добрый дядя вам обещает какие-то проценты, этот добрый дядя в одну секунду может стать злым и не вернуть вам деньги. То есть вы не управляете, здесь вы управляете. Смотрите, вот видите, счета, счет э, указан у человека. Сколько здесь на счету сейчас у человека? 44 тысячи. 44 тысячи рублей. Так, сейчас я нажму кнопочку, мы сделаем одно действие. А какое мы действие сделаем? Ну, У этого пользователя осталось э, завершить одну лишь функцию. Небольшую, так уменьши размер. Свет, да, вот, чтобы на экран меньше светило, чтобы было видно. Команда и минус Ничего, ничего давайте Я сейчас все сделаю Хочу, Хотим просто показать вот Получилось так, что у этого партнера Этот партнер находится здесь в зале Все сделал, Евгений Хорошо, вот это сделал Теперь выполнить нажми Выполнить нажми Смотрите, сейчас этот партнер находится в зале Он сейчас при вас заработает полмиллиона Прямо сейчас вот так. Так работает автоклуб в 2 секунды и может вывести деньги прямо сейчас на карту. Прямо сейчас получить. Это автоклуб. Вот ждите это интернет просто. Но пока я буду говорить, исполнено будет. Потому что сейчас. Вот все готово. Сколько на счету сейчас? 544. Жень, сейчас справа смести раздел счета. Покажи О, у этого партнера. И вы увидите, что в эту секунду начислено и готово к выводу. Можно выводить деньги. Вот видите... Вывод средств, видите, написано? Поднимай вот это можно свернуть теперь стрелочку. Теперь раздел счета. Поднимай, поднимай, поднимай, раздел счета нажимает. Раздел счета у нас. Вот счета нажимаем. И смотрим. Не спускаем Еще ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Вот смотрите, видите маленькие цифры? Это тот самый кэшбэк, о котором мы говорим. Кто-то кто купил что-то в интернет-магазине, кто-то купил, оплатил счета по сотовой связи пополнил счет. И человеку начисляется, начисляется, начисляется. В итоге суммы там большие получается кэшбэка. Но главное, смотрите, вот сейчас первую страничку нажми, потому что это не первая страничка. Первая, да? Была третья? Угу. Первая, смотрите, видите, 18.03.17 года в 14 часов 23 минуты 500 тысяч начислено. Готовы к выводу? Все. <связано> Человек сделал некие-некие действия, ему осталось вот чуть-чуть доделать. И это чуть-чуть уже все было готово сделано, выполнять план определенный. Ему премии начисляются, премия полмиллиона. У нас есть премии по 2,5 миллиона в компании, есть, дарится квартиры, машины, ноутбуки. Все это есть в компании, это все мелочь, не в этом дело. Главное другое, как устроена организация, она действительно народная, это народное движение. Здесь наши руководители, Евгений у нас исполнитель. Внимание! Как исполнитель, только по закону мы ему обязаны платить зарплату. Ему поставили очень большую зарплату в 15 тысяч рублей. А больше мы не хотим, меньше нельзя. Но будучи в системе также рядом с вами, как и вы, зарплата его в десятки, в сотни раз выше Благодаря вот такой же деятельности он также работает на рынке, также работает с предпринимателями, также работает с профсоюзами, также выстраивает свою собственную организацию и получает большие хорошие деньги. Поэтому изначально, вот, когда мы все создавали, многие люди не понимали, почему вдруг такое действие. Наши учредители нашей компании, вот нашего автоклуба, первые, которые были, с которыми мы организовывали все, вот мы сели пять человек учредителей, и я говорю сразу, мы не будем получать зарплату, и, и, и, и сама организация не будет источником нашего личного дохода. А, а сразу вопрос у всех, а для чего мы создавали? Для народа? А, а зачем это нужно вообще? И вот такие вот... И три, три учредителя сразу говорят, а пошли со своим автоклубом и ушли. Ну и ушли. Не Они а это зачем? Вы знаете, вот, что такое учредители в нашей организации, как, как автоклуб, в потребительской операции? Это люди, которые создали бумажки, и все, и они не нужны уже. Это когда создают учредители ООО, ЗАО, личную компанию, юридическое лицо, как компанию. Там они отвечают основным капиталом, и они хозяева. И они получают определенные проценты бонуса со своего бизнеса. Как они его двигают? Здесь толкнули все и до свидания. Единственное, что мы с Евгением остались в компании, потому что мы понимаем, что мы сделали очень интересное дело. Народный проект. Такой ход конем, которого не было в мире. И понимали, что проект будет развиваться классно. Но мы не подозревали, что настолько. Вот знаете, все наши даже самые-самые смелые ожидания за эти три года все превысило в сотни раз. Представляете? В сотни. По всем показателям. Оборот уже в компании миллиардный. Представьте себе, то есть вообще просто мы даже не представляли, что так выйдем за границу, что столько будет последователей, настолько будет интересна идея. Оно реально так и есть. Потому что те люди, которые тут только разобрались, поняли нашу идею, они уже все настолько это в крови, они будут, они видят далеко буду, идущие планы и будущее. А главное, внимание, главное, все понимают, что они и есть хозяева, что они контролируют ситуацию и развивают то дело, которое им принадлежит, которое им интересно. Вот почему автоклуб. Все здесь по-другому, все для народа. Это настоящее народное движение. И мы многие вещи, которые в нашей стране декларируются, но делаются скрипя трудом, целые программы правительства государственные. Мы здесь делаем на раз, два, три вот так. Но ну, вы знаете программу развития малого и среднего бизнеса? Мы без поддержки государства, без миллиардных вложений все это на раз, два, три делаем. И вокруг нас уже 11 тысяч предпринимателей. Вы знаете программу целую по повышению финансовой грамотности, компьютерной грамотности населения, по повышению юридической грамотности? Миллиарды на это дело спускаются государством, а мы ни копейки не беря у них. Выполняем эту же программу. Ну и дальше повышение социального статуса и так далее, так далее, чтобы люди богатели. То же самое мы это делаем легко и непринужденно. Понимаете? Более того, вы знаете программу расселения, строительства. Представьте себе, да? Почему к нам люди так легко идут? Почему... Таким э, привлекательным кажется наши поселки в Краснодаре и вот сейчас в Москве мы планируем делать. Да потому что мы с э, предпринимателей максимум скидок выбиваем и наши проекты дешевле просто намного и качественнее, потому что мы опять же для себя это строим. Для себя любимых. Более того, мы еще и инфраструктуру бизнеса внутри создаем в этих компаниях. Вот сейчас, например, в этих поселках. Вот, например, в Краснодаре сейчас. Уже сейчас еще только начинается строить поселок, а мы уже вдоль дороги, которая подводит поселку, всю инфраструктуру, свои магазины, свои офисные центры, более того, своя будет гостиница, свой бизнес-центр. Все для того, чтобы люди приехали в Краснодар на обучение, было где остановиться, где поучиться, и отдохнуть, погулять на широкую ногу. Круто! Ну вот, плавненький, вы поняли, почему автоклуб, да? да. Совершенно нестандартная организация, народное движение, где все, все для людей. И поверьте, вот мы стараемся сделать так, чтобы... Ну понятно, люди разные, не все сходятся характерами, не все единство, получается, мыслей. Ну это, это все ну, это мелочь такая. Есть люди, которые видят в организации как источник какой-то живы приходят сюда. Вот понимаете, мы всю эту пену быстро отметаем, но остается костяк единомышленников, который четко понимает будущее нашего проекта. Я всем говорю, нас уже не будет, а наши внуки и правнуки нами будут гордиться, насколько мы замутили интересное дело. Вот такой автоклуб. А теперь я для продолжения хочу передать слово, почему мы здесь собрались. У нас тема такая направленная, Академия Красной Здоровья. но это тоже один из инструментов, который позволяет долго жить счастливо и хорошо. И вы знаете, я, я шучу, но на самом деле это такая глубокая, серемяжная правда. Лучше умереть здоровым и красивым и богатым, и богатым <свят> чем бедным, больным и несчастным. Ну, самое интересное, все мы там будем. Вопрос через сколько? Вот задача в автоклубе, чтобы мы умирали не через 70 лет от, от рождения, да, а лет через 170. И реаль, ну, реально, вы знаете, вот э, наши академики говорят, человек, который умер раньше 150 лет, он умер досрочно. Реально. Это все так и есть. Биологический возраст заложен в, в, в человеке очень большой. Просто нужно кое-какие вещи подкорректировать. Вот об этом сейчас расскажет вас Юрий Колпаков. Наш руководитель Академии Экористой и Здоровья.